Здесь две классные квартиры. Одна стоимостью шесть половиной миллионов рублей. Другая квартирка шесть миллионов рублей. Две квартирки с Мон. Там множество свободных парковочных мест. У дома есть магазины. Вообще все в доме есть, если что, даже магнит. Классная квартирка. Здесь у нас везде теплый пол в данной квартирке. Квартирка у нас с ремонтом. Ребятушки, мальчики и девочки, а также их родители. Дорогие друзья, классные квартиры увидеть не хотите ли? Я нахожусь в Сочи. К вашему вниманию комплекс под названием Каньон. Вот он. Смотрите, здесь у нас есть беседочка для посидеть. Здесь у нас есть детская площадочка для поиграть. У нас здесь есть для Автомобили, где припарковаться, дорогие друзья. Вот здесь у нас фитнес-клуб открывается. Внизу кафе-ресторан, вот там бассейн, на который вы можете ходить купаться. Комплекс вводится у нас первый квартал 24-го, ой, 24-го говорю, 23-го года. Далее, сейчас не о комплексе, а об этом доме. В этом доме у нас, дорогие друзья, территория закрытая, там под шлагбамом никого лишнего на территории не бывает никогда. И я сейчас вам покажу здесь две классные квартиры, одна стоимостью 6,5 миллионов рублей, другая квартирка 6 миллионов рублей, две квартирки сре мон там Построенный с данный дом, давно построенный данный он. В доме консьержка, видеонаблюдение, видеонаблюдения, в доме куча коммерции. Вообще на районе есть все, совершенно все, вообще совершенно все. И я, дорогие друзья, сейчас иду показывать вам квартиры недорогие в этом комплексе. Готовые, построенные, сданные, с ремонтом от 6 до 6,5 миллионов рублей. Две квартиры к вашему вниманию. Здесь у нас консьерж, собор, собор разумеется, система чипик-ключик, пароль мороль И вы попадаете в свою квартиру. Теперь давай смотреть квартиру. Мало ли, кому-то она понравится. Не она, их две. Так-то. Приготовились, дорогие друзья. Сейчас будут квартирки. Просто без тыжи дешево. Заходим. Вот мы в подъезде нашего жилого комплекса. Здесь уже у нас зашла управляющая компания. Здесь у нас консьерж. Перерыв у консьержа. Залезть не получилось. Естественно, почтовые ящики. У комплекса статус квартира. Жилой комплекс построен, сданный, живут люди. Вот такой вот, видите, милый коридорчик. В доме имеется лифт. Это у нас, вот видите, тут небольшие украшения в подъезде. И, а, да... Что касается парковки, пока я не ушел, далеко. Вот. Смотрите, тема парковки. Паркуйся не хочу. Смотрите, множество свободных парковочных мест. У дома есть магазины. Вообще все в доме есть, если что, даже магнит, магнит-косметик, ДНС. То есть телевизор сломался, пошел, но выкупил. Детская площадка, спортивная площадка. Все, погнали смотреть. Квартирку 26 квадратных метров с копеечкой по цене хрен собачий. без тыжий хрен собачий. Как вы знаете, у меня эта аббревиатура означает то, что квартиры продаются очень дешево. А именно конкретнее. Сейчас я вам скажу, почем цена за квадратный метр у данной квартиры. Вот такая квартира. Заходим. Тише, тише, жмем. -ти -ти -ти. дринь дринь дринь -длин, длин, Вот такая вроде бы нормальная входная дверь, да? Которая не под замену квартиры с ремонтом. Заходи и живи. Так, цену за квадрат же вам сказать. Чик -чик. Разделить на 26. 250 тысяч рублей за квадратный метр. Ремонт, мебель, техника. Все, что видите, все остается. Вот такая вот петрушка. Статус квартира. Газ, газовый котел. Че, газовая плита. Сам впервые увидел, что. Коммуникации все центральные. Само собой разумеется. Так, чего там? Кастрюли тоже остаются. Так, холодильник. Самсунг. Ну и вот столик. Тут, судя по всему, собственники кушают. Домик построен около лет назад. Там кладовка, шкафы. Ну, до санузла я еще не добрался. Разворачиваемся. Диванчик раскладной. Здесь вот, видите, книжечки у нас. Александр Дюма и Леон Фихтофанхангер. По шкафам шариться не буду. Короче, вот такие дрела. Так, еще раз оглядываемся. Все, что видим. 6,5 миллионов рублей продается данная квартирка. Торг! Реальному покупателю. Я помню, у меня вот такая же фигня была. Я здесь диски включал, смотрел всякие разные Фильмы в то время Так, что тут, о, кальян Будете шарбить кальян, сидеть Ну и ладно, давай выходим в обратную сторону Санузел, что по санузлу 6,5 миллионов рублей, 26 квадратных метров Стоит данная квартирка Тут у нас, в принципе, санузел Раковинка, ванночка И тут вот у нас стиралочка Еще раз я говорю, вот эта квартирка 6,5 миллионов рублей, 26 квадратных метров э -э Пожалуйста, сделка в ипотеке Все, что хотите, короче, как говорится Сидите, -сиди, балдейте, что вот это вот я такое обнаружил а, это весы такие, что ли? Какие-то странные, видели, да? С ручкой, что он там, хозяйка, При -при привязывается к ним, что ли? Окидываем взглядом и уходим в следующую квартиру. Продолжаем а, показ самых бесстыжих дешевых квартир, ну, в плане того, что они очень стоят дешево. Следующая квартира. Открываем, заходим, проникаем. Очень дешевая квартира, аж 25 квадратных метров, имеет два окна, две световых точки, так, надо еще свет включить, о, как хорошо стало, классная квартирка, здесь у нас везде теплый пол в данной квартирке, квартирка у нас с ремонтом, о, вот это даже поинтереснее, наверное, мне так кажется, хотя, знаете, все относительно на любителя, так, там что, там гардероб какой-то, вон там что-то вещи, шкаф можно было бы сделать, ну, тут вот люди хранят всякие вещи свои, а здесь диван раскладной, а спальное место, здесь у нас что, Тумбочки, юмбочки. И там вон кухня. Ну, вот там вот кушать у окна. В принципе, вполне себе неплохо. Еще раз, статус квартира 6 миллионов рублей. 25 квадратных метров. С ремонтом. Вот в таком виде, как вы это в удовольствие видите. Заходите, дорогие мои друзья. Живите. Сразу же ничего делать не надо. Но вот в таком виде, как вы видите, все остается. Сразу же, сразу же, сразу же. Ваше дело, как говорится, ипотека любая, статус квартиры еще раз э, и недорого. 6 миллионов рублей с ремонтом, готовая квартирушечка неплохая к вашему вниманию. Вот такие вот дела, два интересных. Сегодня было предложение в жилом комплексе «Каньон» в Сочи э, по цене хрен собачий. 25 квадратных метров, 6 миллионов рублей, газовая плита, котел, два окна, красота. Заходи, хочется сказать, делать ремонт. Тут не надо делать ремонт, сразу же живи Покупай, оформляй Подговор купли-продажи, такие вот дела